когда местные бабки решают вопросы электората mm -hmm. на разных уровнях, иногда говорят, что сходи крестись еще раз. Mm -hmm. Что вот это за тенденция, что происходит mm -hmm. и вообще как работает? Как раз когда так, человек уже крещен, да, но... Как раз так и происходит. Да? То есть, эм, тебя крестили обычно, в младенчестве обычно, mm -hmm. или в раннем возрасте. Да? А, в твоем сознании ты, ты в, на канале Христа ты получаешь достаточно приличную защиту, потому что Христос младенцев любит. Он защищает младенцев. Но при этом человек, он ведет обычную социальную жизнь. У него нет понимания о том, что он что-то за эту защиту должен. Купится, купится долг. Весьма приличные долги. Дальше приходит время эти долги отдавать. И на человека, что называется, валится. Валится в куче неприятностей и так далее и так далее, да, христианский эгрегор, он хороший процент наворачивает на свои услуги, данное когда-то, потом хорошо должно быть оплачено. Ситуация человека подводится к такому моменту, когда он должен что-то переосмыслить в своей жизни, должен как-то как изменить свой путь и по-другому совершенно начать двигаться. То есть это в идеале заложено, да, для этого и подводится его под тяжелейшие жизненные обстоятельства. Считается, что в страданиях человек как бы познает свою душу. В страданиях человек душу очищает. Но иногда бывает вот этот вот комплекс страданий, он зашкаливает. Разумное сознание. Ну, не может человек этого выдержать. Да? Или ну, слабовато оказывается. Да? Или просто, не понимая, что с ним происходит, готов отказаться от пути, то есть, ну, ложить, грубо говоря, на себя руки. Да? Только чтобы все это дело не держать. Тогда вопрос перекрещивания срабатывает. На какое-то время, подчеркиваю, система она умна, ее надолго не обманешь, но на какое-то время срабатывает как очищение от грехов. То есть ты приходишь, получаешь новый код, и с этого момента как бы обнуляются твои грехи. И до определенного момента, пока система не делает себе ревизию, она делает ее периодически. Для этого существуют мощные праздники, типа Рождество и Пасха. Но, как правило, это происходит именно на Пасху. происходит перепрограммирование, ревизия всей этой самой системы, и тогда тебя, конечно, выщелкнут, обязательно. То есть ты не прикроешься от этого дела, потому что христианские церкви, христианские храмы, они есть повсюду. Не увернешься. Ну, можешь, конечно, забраться в лес, но основное условие, что там нет электричества и не работает телефон. Вот тогда может быть ты от, от ревизии увернешься. Так в принципе нет. нет ну, можно еще накрыться, конечно, другими каналами. Потому что считается, что в момент крещения счета смываются все грехи, его сознание обнуляется. И у него появляется, что называется второй шанс набрать силы, набрать энергии. Но потом, когда его вычислят, все равно он совернется. Может быть, даже с процентами. Вот, Кстати, так в свое время поступил один римский император, который всю жизнь был язычником да, и продвигал культы языческих богов, и Митры, и всех наших древних ребят. А прямо перед самой, перед самой кончиной быстренько призвал священника и покрестился. И в ту же секунду помер, то есть вышел на тот свет Аким вот ну, такой, такой отличный стратегий. он же император, а император не всегда первосвященник, то есть он немножко должен разбираться да? Поэтому он поступил правильно, он понимал, что христианство уже не остановить, христианство уже очень мощно, его внутренняя природа была связана со старыми богами, он не хотел их продавать, он хотел жить с ними, но понимая, что. Жизнь этим не заканчивается, если сейчас он быстро перед смертью не сделает правильные шаги, то его сознание, естественно, сольется со своими старыми богами, которые уже почти проиграли, они уже проиграли, то есть их сознание будет либо законсервировано, либо поглощено христианским эгрегором, а значит и его разум тоже. И в следующей реинкарнации он никак не будет никаким правителем, никаким императором не будет. Он будет в лучшем случае, а в худшем кроликом в кентунге.